Если возникают какие-то аномалии со здоровьем, вы каким образом их ликвидируете? Вы идете к официальным врачам или что вы делаете, если у вас возникает проблема по здоровью? Ну, до врачей мне добираться просто некогда, вот, до официальных, это ходить по поликлиникам и сидеть там в очередях. Я знаю, что там все равно на каждую отпущено по 12 минут, эти 12 минут я лучше потачу на размышления и чтение так книг, справочников каких-то посмотреть насчет своей болезни. Дело в том, что у нас вся семья была медики, разного так масштаба, отец был профессор, биохимик, фармацевт, изготавливал лекарство, новый придумал для фронта как раз во время войны. Мама была, работала в военном госпитале, врач-терапевт, а потом в пятой градской больнице, 5 больнице святого Алексея. А, вот. и м -м -м, брат ветеринарный врач, м -м -м, его жена тоже ветеринарный врач, хирург, там вообще дедушка ухогорла носа врач. Никогда не они один такой. Все делом занимались, лечили людей. Или животных, или животных. Нет, ну у себя понятно, это можешь лечить, может нет, может быть, твое дело, но окружающим людям все мои родные приносили, и людям, и животным. Лечили их, и брат лечил, и жена брата лечила, да? один я, только о животных, только болтовня, ля ля Я о них рассказываю, а как их лечить, как им помочь, толком не знаю. Изучаем, изучаем, придумываем методы охраны, но не более того. Почему вы заинтересовались какими-то технологиями, не связанными с официальной медициной? Вы с Петровым не случайно встретились, что вас привело, чем вас заинтересовали вот эти системы, нестандартные? Ну, конечно, система жизни, я даже не сказал бы здоровье, система жизни Аркадия Нововича Петрова настолько гармонична с одной стороны, настолько уникальна, что, конечно, ну, не заметить ее, не обратить на нее внимания, не пойти послушать этого удивительного человека разговаривающего прямо со всемирным разумом, так, по сути дела, ну, это было бы просто большая глупость с моей стороны. Если я это знаю, ну, ну, когда не ведают, что творят люди, ну, они не знают про Петрова ничего и живут себе спокойно. Но если я узнал о нем, увидел эти книги, и о их читать, и я, собственно, нахожусь в таком состоянии, ну, восхищенного, так сказать, изумления по поводу этих книг, да, но это еще не говорит о том, что я постиг все, что там сказано. Потому что, конечно, вот «Древо жизни» – это такая философия, что, может быть, если бы я еще раньше, лет на 20 встретил Аркадий Новича, я бы, наверное, больше успел бы почитать и понять, и применить к себе это. А сейчас я пока что просто читаю, восторгаюсь, изумляюсь, поражаюсь местами. Это, конечно, настолько интересно во многом загадочно, что я просто удивляюсь и радуюсь каждой встрече с ним, когда у меня бывает время ну, вот поехать на какие-то его выездные реакционные курсы, а не в стене, но вот Когда он здесь в Москве появляется, или в Пушкина читает, я стараюсь, так сказать, попадать туда и получать громаду удовольствие. И от слушания его, как он говорит, как он рассказывает, как чувствует, что это действительно все. Понимаете, бывают такие, ну, графоманы или какие-то такие, знаете, э, ну, люди, кто что-то говорят, так что все поп попало. А здесь чувствуют, что через него что-то говорит с тобой э, некто такой ну, мудрейший, разумнейший и как-то и в то же время добрый, любящий тебя, суперорганизм, высший разум, что хотите. Вот, и это настолько приятно сидеть и видеть, и себя ощущать, так получающим этот вот поток такой доброй информации, льющейся на тебя из его уст, и рядом видеть еще, ну, смотреть на лица сопереживающих вот этих слушателей, это прям, ну, целый, ну, я не знаю, такой в самом хорошем смысле слова такой театр добрых действий, вот такой, добрых совершений даже, я бы сказал полагаю, я полагаю, я полагаю, это значит, знаете, очень близко к тому, что я ну, не убежден, но я, так сказать, чувствую, что очевидно, в этом есть правда. Это когда э -э, Генри Стэнли после двух лет поисков Дэвида Ливингстона по всей Африке вот так вперед и наискось, однажды вдруг входит в какое-то селение, еще не знаешь, что, и вдруг видит белого человека. Единственное, в те времена это была такая редкость. А Дэвид Ливингстон остался в одном из решил стать там миссионером и преподать им, так сказать, религию это самое, христианство. Он видит белого человека и понимает, что за тысячи вокруг вообще-то никого не должно быть. А он ищет Дэвида Ливингстона, он подошел и говорит, а, Мистер Дэвид, я полагаю, Я полагаю. все И вот я тоже, я полагаю, что это вполне может быть. Я не могу быть уверен, поскольку я сам в этих опытах участвовал, но я не собираюсь верить или не верить. Я полагаю, глядя на то, что действительно многие животные низшего разряда, в природе имеют способность к регенерации органов, причем эта регенерация уже подходит прям вплотную, так сказать, амфибии, рептилии, да, и вот у нас просто раны зарастают пока что, но, конечно, если какие-то особые механизмы применять, я думаю, в любом живом организме можно регенировать какие-то органы, тоже я не уверен, какие все ли это можно регенерировать, но вот те, которые удалось сделать Аркадию Наумовичу, очевидно, это так и есть, это очевидно, поскольку там есть документы, подтверждающие обнаружение этих органов у людей, у которых они были до этого удалены, это, в общем довольно... И у него самого. — Ну, то есть, для нас и он сам является одним из, так сказать, этих случаев, так? еще он сам говорит, даже еще больше мы убеждены, когда не у самого человека, потому что человек это может у меня был удален, а сейчас он у меня есть. Знаешь? А когда он передает справки о том, что, ну и вообще-то у него справка есть, что у него удаляли это тоже, он наверное, знает, где это удаляли. Понятно, что здесь не надо верить или не верить. Эти факты подтверждены на письменной основе врачами, что орган был удален, а вдруг он на месте. Ну, че? О чем можно дальше говорить? Можно закрывать глаза и говорить, что этого не может быть, потому что это не может быть никогда, но это, это такой, знаете, ну, обывательский, э шуточный ответ на то, что человек не верил, что это может быть, а оно состоялось. Ну, состоялось, ребят, состоялось. Но официальная медицина категорически это не примет, как и наука. Ну, как так не примет, но если... Принимает. А, ну, не принимает. но... а что вы называете официальной медициной? конкретные врачи, которые боятся первые сказать то, что как-то окружающим не принято, но это общее такое ощущение, когда, наконец-то, это будет не 5-6 случаев, а будет 50-60, все равно они вынуждены сказать, что это есть. Ну, просто надо дождаться, когда это примет такой более уже традиционный характер. Ну, и обидно будет за тех, кто до этого, так сказать, отрицал это только и всего. — Ну, они, наоборот, создали комиссию по лженауке, которая борется с такими утверждениями. — Ну, это вот, это просто комиссия, я считаю, конечно, это очень неловко для Академии наук, которая понимает, что очень многие совершеннейшие науки. Еще полвека тому назад, на моих молодых годах, генетика была объявлена буржуазной наукой, кибернетика тоже. Ну, и, даже из казна не попало по дороге, -то. <смех> ну что, что говорить. Ну неужели будем повторять, аж это? мы наступаем на те же грабли. Многие вещи, которые кажутся чудесами, там оказываются, э, так сказать, ну если не обыденные, но уникальные реальности.